Так, всем привет. Очередная еще одна игра для программистов. Так, сейчас. У меня свет. Тут. Лампа обычная. Короче, очередная игра для программистов в стиме. Называется Tuning Complete. Первый запуск. Еще не запускал. Options оконный режим так стой. оконный режим робот controls роботы какие то есть поворот короче э, вроде бы как э, отзывы хорошие этой игры типа можно собрать компьютер э, вот вот прям с нуля то есть э, с компонентов там логических на уровне микросхеме т.д. и т.п. Короче, не знаю, отзывы прикольные. Но только английский язык. Давайте нажмем play. Так, вот он что-то меня поздравляет. Continuum. Сейчас будет меня тестировать. Так. Сигнал идет из in в out. Это компоненты in, компонента out. В левом углу input зеленый. Да, кликну. Ага, я могу input выключить и включить. Типа останавливаю подачу сигнала. Хорошо. NAND. О, это меня просили в, в этот, блин, стрим NAND game есть в браузере. Но я как глянул, блин, несколько раз хотел, но мне не решался я делать стрим, что-то мне не очень, она проперла, что-то вспомнилось. Есть браузерная игруха, nand.com, по-моему, или что. Вот, и там логическими элементами там выставляешь, сигнал идет, и всякими там and, org, sor и все прочее. Короче, идем дальше. Что означает э, nand input так куда мы кликнем вот ход пошел 2 пошел а ага. если 2 плюс 2 единички то на выход ничего не давайте один отключу я понял если э, 1 и 1, то в сумме 0. А вот если 1, 0, 1, 0, 1, 1 и ну, 2, 0 тоже. Как бы открыта схема. Так, а тут что-то внизу меняется, внизу ничего не меняется. Ой-ой-ой-ой, блин, сейчас паузу нажму, надо этот, разрешение экрана поменять. А то вы нижнюю часть не видите. Секундочку. Во, все. Теперь видите нижнюю, нижнюю часть. Итак, что тут? Но no. input. А, ah, это типа проверка. Короче, на вход 2 нуля. Тут единичка. Единичка, единичка. Вот так вот. Проверяем. Правильно. Unlock NAND. Идем дальше. Так, используйте NAND gates Build Not. Ага, надо отрицание сделать. Короче, используя NAND, надо сделать Not. То есть, что это означает? Это означает на вход а единичка, на выходе нолик, либо нолик единичка. Ну понятно, отрицание. То есть, надо сейчас построить на NAND на компоненте. Так, есть In. Дальше что? А где это надо? Ага, это я включаю, подожди. А, вон он справа, блин. <coughs> Есть. Это я типа соединяю раз. Вот так, что ли? Да, во, работает. Получается, две единички на вход подаются, и NAND это конвертит в нолик. Ну, один плюс один получается мне ноль. А если нолик, то. Понятно, что это next tick? ход кей. F5. Так. Разблокировал себе нот и level map Мод окей okay. uh. ага о, о, о сколько тут уровней ничего себе функции ассемблер типа архитектура компьютера программирование есть архитектура процессора а вот рабочий компьютер уже будет смотрите а, то есть вот по ходу я сейчас иду иду и по ходу по мере выполнения всех этих заданий я доберусь до того чтобы создам какие-то алло арифметическое по ходу устройства модуль для работы с памятью потом получу рабочий компьютер потом на этом рабочем компьютере смогу программировать а потом архитектуру Процессор, это поймаю меня Потом функции добавятся и потом ассемблер, да? Нифига себе. А, отзывы очень положительные. Многие пишут, что игра крутая, и аналогов нет. Так, ну читать. Так, что тут надо сделать? А, вот что ожидает, да? На вход два нолика, на выходе нолик. Короче, я понял, если две единички, то только тогда должно работать. чем мне надо? Ну, наверное. А, вон оно что. Ин... А если вот так вот. А, ну-ка, на вход. На вход. Ну все, не, ну тут пока просто, да, понятно. Ой, что это я сделал? Ctrl-Z работает. Так, um, next tick, а вот run tick. Это, это, я так понимаю, сейчас проверка. То есть вот, что ожидается, а вот что внизу сейчас мы... Я сейчас нажимаю F6. А что она так быстро прошла? Подожди. А, F5, наверное. Вот, F5, вот идет проверка, Да понятно короче пока пока работа с этими логическими элементами да. можно сразу сюда нет Or. сейчас or изучим и not or чем мне надо мне надо на входе единичка на... ну к 00 короче это Нолик только тогда, когда э, вообще сигнала нету на входе 1 и на входе 2. Раз. Раз. Ну вот, ну понятно, это сейчас не будет работать, но давайте проверим. <coughs> Что тут, а тут... Так, Dell а DEL работает. А как убрать? это а, вот правой кнопкой я кликаю, я могу разломать. Так, добавляем элемент nan, который будет отрицать, да? Что у нас бы Давайте F5 нажмем. Вот второй вариант не сработал. Так, погоди, а мне надо или сделать. Да? Так, а что если я вторую добавлю? Вот так. Вот. Первый не работает, потому что у нас но ну, сигнала нет, нет, нет. Значит, надо скорее. Вот, смотрите, правой кнопкой я кликаю. А давайте попробуем наоборот. Вот так. Что будет? работает что я тут сделал я тут сделал not да то есть если сигнал на вход в элемент not единичка на выходе 0 единичка на выходе 0 то есть по факту давайте еще раз Делаю на вход. Вот у меня два включены. Тут по нулям по нулям, соответственно НАНД, если два нуля на выходе единичка. Собственно говоря, вот этот случай. Теперь один отключим. У НАНДа у нас везде открывается выход, но ну, при всех условиях, кроме как когда на вход ничего не подается. Вот. Точнее, когда подается. Короче, идем дальше. Где Это был Ор, да? Так, а тут еще смотрите, какие-то пометки есть. Вот знак вопроса. О, можно увеличить книжечка. А, мануал какой-то дальше. А, вот, компоненту могу разблокировать дальше. Это какая-то... Дока открывается и открывается что-то неизвестное. А вообще тут дока есть документация какая-то. Нет, F1 если нажать. Что-то искать можно. Хорошо, подожди, а я ничего никакой доки не открывал. А еще нет, это вот здесь так только... Ладно, это еще. Нор. Ну давайте разберемся, что нам для Нор надо а для нор скорее всего or только наоборот а or у нас было как у нас было or вот так вот короче любителям на game эта игра точно зайдет а может это одни и те же разработчики сначала веб напилили я тут давайте в 5 раз раз раз раз да это все то же самое так, и вот здесь будет какая-то дока и э, компонент еще. Ну вот открою. Так, у меня есть nor, or, на, and и n. Так, что нам надо? Нам надо сделать так, чтобы всегда была единичка на выходе. Ну вот включено. Да, а. давай не ор не пойдет давай вот нам сделаем у надо чё у нас я уже не помню у нас по моему а когда сигнала нет он не работает он ничего не выдает хорошо давай тогда так вот сигнал есть так Получается. And... А, вот тут даже, смотри, подсказки. Вот так вот ввожу. Вот, нот, смотри, если на вход у нас идет. О, смотри. Только когда сигнал. Ладно. Нам этот сигнал надо располовинить. А тут нету, да, ничего такого, чтоб располовини. Есть вот такое у нас, смотри-ка. А это ничего работает? Странно. Давайте сломаем. Ой. Так, где тут? -то? Когда ничего нету. Вот. Давай-ка я тебя полностью соединю. И. И. так а тут два ухода да у нас что получится погодь у нас если мы включим сюда сигнал идет вот а мне надо когда нет сигнала а еще один нот мне надо <coughs> не мне надо как-то располовить а как я могу располовинить? вот это слишком много нор на входе, если нету, и там нету. А ну-ка, Ой, блин, тут, тут это вместе не двигается. Так, секундочку. Раз. Раз. Раз. Раз. Во. Вот так вот. А, так не должно работать. Я понял. Я понял. Короче, да, фонарь какой-то. Так, блин, Так, э -э давайте сломаем. Давай я попробую вот так вот. Так, а это сломаем. Давай, давай, давай. М -м -м, дальше. Что тут? Что тут, что тут надо? Блин, а что-то я хотел, чтобы в голову пришло. Так, а да... давай сделаю вот, вот так вот на вход сюда пойдет и сюда пойдет. Включим. Ага, вот так у нас работает. Сигнала нет. А и Вот, если вот так вот, так. Да, вот, смотрите. Блин, стой сек. Давай я вот сюда подведу, чтобы было проще. Получается, что на вход у нас идет нолик в данном случае. Нолик становится единичкой. И сюда единичка зашла. Как у нас ор работает? Вон. Если хоть где-то есть сигнал, то на выходе он передается дальше. Вот, вот, сигнал пошел. Значит, нот как работает. Ага, нолик идет. Идет сюда. вот. Так, ладно, это понятно. Что у нас? Что вот это такое? Мультиселект. И что? А, это я удалить могу. Ладно. А! Тут я могу уменьшить, увеличить. Так, Switch схематик. Схематик. 1, 2, 3. Что это за новая схема? Level Lock. Окей. Okay. А что это такое за новая схема непонятно. Level Map. Ой-ой-ой, куда я вышел? Там хоть запомнилось то, что я делал. Да. Ладно, давай запустим и проверим. Так, хочу проверять. Тут. Так, Manual Entry. Давай откроем. Universal Gates. Ну, типа, этот, блин. Шлюцами как он? Так, ага, это в общем опа, Apple был, был такой когда-то компьютер, был построен на норах компонентах, да, разработан. Он имел, короче, только сколько получается, 4 килобайта памяти и 32 килобайта на жестком диске. Ага. Понятно. Он. Чё такое? Он? Разблокировал я он какой-то. Чё за он? Output. Не помню. миск Misgates. Чё это такое? Он? А ну-ка. А, он все время включен или что? А, у меня теперь тут ин с двумя входами mm. ah. И что надо сделать? А, ah, вот не задание. Так. Uh, только если на input 1 идет сигнал. То, то только в этом случае, и на входе два нет сигнала, то только в этом случае у нас... Ой, это в голове надо все хранить. Ладно. Так. Так, пишет сколько мы уже... 20 минут. Так. Что тут, что тут? Получается только, если на вход первый пойдет сигнал, то а на второй нет сигнала. то только в этом случае у нас. Ага. У-фу-фу. Давай сразу напрямую будет пошел Опа, выключил и одни не, не катит пошел вы тут короче в любом случае да ага. Ага, ага. но тут по идее может а ну-ка она копируется ой контроль c контроль v. А, это можно передвинуть, я понял. Вот он Так, ладно. А зачем вот это он? А, а что если непонятно? Олвы всегда культакшую. так же. Хрену, наверное, не надо тут. Так. Нанд. А что если... Давай вот так сделаем. Блин, жалко, вот это не двигается. Сюда что-то втулить. Смотри, как Нанд работает. Вот мы можем навести. И посмотреть на вход 2. А если на вход 2 ничего не подается... А, там два варианта, либо там, либо там. Но есть вон вариант, когда... А, ну это когда 2-2 единички, то... <coughs> Наверное, на вот этих двух можно как-то склепать. Подожди, а как end работает? А end если на входе, 2... так подожди, на, non... ah. ну это наоборот, да. Смотри, если пойдем сюда, вот так, вот. чик. Ничего не идет тогда, а, если мы соединим. чик. Подожди, это то, что надо. Вход. Так, выключен, выключен. На выходе 0. Input 1 включен. Есть. Input 1 ничего на input 2 и теперь. Ух ты, блин, 2 включено. Когда 2 включено, то. А вот n, по-моему, если 2 включено, ничего. О, вот так вот, наверное. какая-то наркомания. Не, мне кажется, надо. Можно как-то проще это решить, потому что как-то тут.. Ну, короче, да, игра на на подумать, да, тут это в спокойной обстановке, не при записи надо думать, потому что я вот вроде решил, но мне кажется, мне кажется какое-то решение кривое, мне так кажется, а вам так не кажется? Тут и просто еще возникает вопрос, а зачем это? Ну, не, наверное, когда у тебя ты конкретно знаешь, зачем, да, то ты подходишь по другому решению. Тут получается просто задачка, сделайте вот так, чтобы было вот как вот здесь ожидать Ну, берешь и делаешь. Вопрос, зачем? Вот зачем он? Где он применяется? Интересно. Так, короче, уже 25 минут что-то... Ну, игра интересная, но что-то на меня уже напрягает. Скорее всего, потому что под запись это идет и нет возможности нормально расслабиться и по, порешать задачки. Так, все, я решать не буду, надоело. Я вот тут еще гляну, что тут. Ч не понял? Ну а мне надо закончить F6. Все. Unlock, А ч я открыл? Погонь. Анлок какой-то был. Ага, двойным кликом. а все эти пины могу выбрать вот клик и двойным кликом и чоу а и тогда я вот все смотрите если я одну перемещаю то получается борода а я хочу просто то две два раза кликнул, вот видите и все это вот, вот так вот, вот красиво вот вот так вот и... о смотрите, так красивее схема выглядит чем-то как я сделал вот ну круто вот так вот да а почему тут не выбралась? Ctrl-Z. А, выбралось все. Во. Короче, короче, игра интересна. Любителям NAND и подобных игр точно зайдет. но я и. Может что я могу сказать? Я тут смотрю, что реально типа вроде как вот рабочий компьютер можно собрать, когда выполним все эти задания. Вы выполните. Я не буду сейчас их выполнять. Короче, тут не на один час работы заданий много давай тут я еще гляну чё тут ссор а предыдущая был а сакантика что так называется смотри в предыдущем не надо было только в этом случае а тут еще и в другом. А -а -а, так, подожди, это, наверное, как в предыдущем, только... Вот, если я вот это уберу. Чего вот? Раз. А, -а, -а не работает тогда там короче либо тут вход либо в тут и должно быть а все остальное короче все не буду я отдавать это завершу М может будет этот время и желание то посижу по разгадке короче короче игра называется тю э тюнинг я сказал блин тюринг комплит, а я вначале тюнинг комплект игра в стиме называется тюринг комплит а, судя по всему неплохая очень игра а, заданий много то есть это чисто так посидеть подумать поразбираться с этой логикой возможно понять а, при выполнении всех заданий как устроена <coughs> да, там арифметическое логическое устройство и и прочие вещи например для работы с памятью и прочим ну что ну когда мы при. В обычном языке программирования пишем A равно B, то, скорее всего, вот здесь, где-то здесь, придет понимание, как оно на самом деле под капотом, да? что надо в один регистр записать, потом в другой, потом там оттуда вытянуть, туда положить. То есть это ни не, не одна строка там на машинном коде. Точнее, ни одна команда в машинном коде. Вот, поэтому все. Ну, все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.